Мастер аудио всегда старался сделать звук просто кристально чистым. Вне зависимости от того, это стадион или маленький бар, ресторан или паб. И вот усилитель тп 2400 Одним усилителем вы можете озвучить любое пространство, где до 500 человек хотят хорошо отдохнуть и почувствовать красивый звук. Этот усилитель держит правый-левый канал до 500 Вт, и сабвуфер. Больше ничего не нужно. Один усилитель и те колонки, которые вы хотите себе поставить.